В Армении организуются курсы ускоренной подготовки для наемников, привлеченных к боевым действиям в Нагорном Карабахе. Как передает Кавказ Инфо со ссылкой на bigasia.ru, эти лица прибыли из Западной Европы и среди них есть женщины. Одна из них – Кнарик Караминасян. «Сначала мне было сложно и даже начали сниться кошмары, но со временем ко всему новому привыкаешь». Телеканал «Франц-24» в репортаже, посвященном Нагорном Карабаху, открыто показал, что ряд граждан Франции армянского происхождения принимают участие в боевых действиях. 28-летний Сипан Мураден Заявил в интервью телеканала, что приехал в Армению сразу же после начала войны и уже участвует в боях. Как недавно сообщила и французская газета «Леберсион», 64-летний французский гражданин армянского происхождения, член террористической организации «Асала» Жильбер Минасян, находится в Карабахе. Вместе с собой он привез из Франции наемников для участия в боевых действиях. Несколько дней назад известная немецкая газета «Дерфрейтак» опубликовала статью «Наемники РКК», в которой говорилось, что с армянской стороны в боевых действиях участвует множество боевиков этой организации.